песка. может быть. Sure. видео смр кто-то просто этим интересуется все люди разные у всех восприятие этого разное многие не понимают таких видео Ну. сказать то, что хотят услышать от них другие люди чтобы им, так скажем, угодить, чтобы им понравиться, чтобы быть более на одной голове такие люди становятся Человек говорит то, что вы хотите услышать, это неинтересно, это просто возникает чувство такое противное, не знаю. Когда постоянно мне говорят то, что хочу я услышать, да, при этом не говорит свое мнение, мне становится как-то, не знаю, абразивно что-ли, неприятно. И хотя я знаю, как человек мыслит на самом деле и что будет. смотрится Я считаю еще добавлю, чтобы люди уважали друг друга, уважали мнение другого человека. И вообще, в принципе, априори его как человека, который кто-нибудь. Также так. Ему можно... Хватит ходить! Ляг уже! Блин, ты трясешь мне камеру, уебище! И это было все мое видео. И если же оно вам понравилось, то вы поставите, пожалуйста, пальчик вверх. Подбежитесь на мой канал. И убежите на вкзаре внизу. Также подписывайтесь на мои социальные сети. Все ссылочки будут в описании. Как на контакт, так на инстаграм. Не лично?